Срочная новость для моих горячо любимых подписчиков, которые меня не смотрят. Ну, это понятно, потому что у меня там целый микс, знаете. Не моя целевая аудитория, ну и же пара друзей, которым я сама скинула ссылку на свой канал. Всем привет, ребята, меня зовут Таня Нэш, это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. Знаете, не люблю вот это слово подписчики, поэтому... Товарищи, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте Поставьте пальчики, ну и, конечно же, если вы подписались, то обязательно налейте себе чашечку горячего кофе Между прочим, я это уже сделала что? Не за рекламу не платят. Ну и давайте, конечно, перейдем к тому, ради чего мы здесь сегодня собрали? Мне, конечно, очень хотелось развивать эматику по фотографии, но вот в силу своих семейных обстоятельств у меня никак не получается. Мне, наверное, поймут те, у кого есть маленькие дети, особенно это дети, которые недавно родились, знаете, вот эти зубы с температурой впервые сел, впервые попол. Все это, конечно, замечательно. Но когда у тебя третий ребенок, и ты думаешь, господи, где ты уже это видела? Нет, шутки шутками, я люблю своих детей, поэтому а все, что я сейчас могу сделать, это поставить штатив, поставить камеру и нажать так на кнопочку запись видео. Поэтому я пока решила повременить с контента по фотографии и просто перейти на разговорный влог. И раз так совпало, что эта неделя перед таким праздником, как Хэллоуин. У нас в России не отмечают. Я, конечно, за то, чтобы развивать наши русские традиции, но от сезонных трендов не убежишь, поэтому мы с вами в следующем видео попробуем организовать пространство для съемок видео. Мне самой, конечно, будет очень интересно, поэтому, ребят, ставьте лайки, не забудьте, конечно же, подписаться на мой канал. Всех целую, люблю, всем пока-пока.